И лампа не горит, И врут календари. И если ты давно хотела мне почеребить, То череби дарил тебе цветы, Водил тебя в кино.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 Какой б лет-то с какие дни настали. Если б тогда на пляже нас нахуй не послали. Какой б ты то с какие дни настали. О, да. Новогодний большой маскарад.